Всем доброе утро! Доброе-доброе утро всем! Сейчас я выключу комментарии. Мы с вами откроем класс. Так, сейчас минута. И потом у меня будет к вам небольшой вопрос. Окей. Меня зовут Ксения. Сейчас будет занятие по кундалине йоги. Присоединяйтесь. Подключайтесь. И сядьте, пожалуйста, ровно с прямой спиной. Для тех, кто спрашивал, если вы не можете сидеть, если вам сложно с прямой спиной, садитесь к стеночке, прям вот, чтобы ваши ягодицы близко к стене располагались полностью, да, и обопритесь на стену. И потихоньку, потихоньку вы будете выравниваться, ощущать себя лучше, лучше и лучше сидеть ровнее. Итак, протираем ладошки. Почувствуйте ладони. Приложите к груди большой палец. К груди. Закройте глаза. И в кундалине-йоги мы начинаем класс с мантры Онг Намо Гурудев Намо. Мы Вибрируем ее внутри. Вибрируем. И просто послушайте, послушайте внутри себя, как она звучит. Без каких-то оценок, суждений, без каких-то лишних мыслей. Просто послушайте и ощущайте. Окей, вдох. Выдох. Снова вдох. Субтитры И сейчас я ненадолго, ненадолго включу комментарии, не... у меня к вам будет такой вопрос. Ощутили ли звук? Ощутили ли вы, возможно, вот в последние дни чуть больше напряжения. И такого раздражительности, и злости, да, внутренней. И поэтому я предлагаю сегодня сделать разминку и крию, такую очень классную, мощную крию, для того, чтобы избавиться от внутреннего раздражения, от вот злости. Если вам это близко, если вы чувствуете, да, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я понимала что для вас это сейчас актуально. Угу. Да, да, да, да, отлично, вижу. И... Отлично, мы с вами сделаем сегодня разминку, и в завершении очень-очень классная крия для того, чтобы прям fuf, выпустить вот это все внутри, а -а -а -а -а -а, потому что, возможно, уже утомляет карантин и прочее, мы ничего не можем с этим сделать. Отлично! Значит, все так. И сейчас давайте, ребят, я выключу ваши комментарии. Спасибо большое за обратную связь, я вас поняла. Мы с вами сделаем разминку, и крию от злости вы почувствуете, как она работает. Окей, и давайте разомнемся сначала. Начнем с плеч, плечи кушаем вдох, и бросаем выдох. И выдох. Вдох через нос, выдох через нос. Плечи к ушам вдох через нос. Сильно прижали, выдохнули, тоже вдох, выдох через нос. Делаем хорошо, не халтурим, там. чувствуем, чувствуем свои плечи, чтобы они у нас, у нас здесь очень много как раз стресса скапливается, и мы его сейчас освобождаем. дышать мы не просто двигаем плечами мы еще и дышим при этом плечи мощно кушам вдох вдохнули задержали прижали плечи к ушам держите держите держите дыхание напрягите все мышцы тела и мощный выдох снова вдох Держим дыхание, напрягите все мышцы тела, выдох, вдох, держим дыхание, и выдох. Отлично, расслабьтесь и чувствуйте себя. И теперь руки, смотрите, большой пальчик идет назад, зацепляется за плечо, остальные остаются спереди. Вот такая позиция. Смотрите, вот так. Руки закрепились, большой палец закрепил сзади плечо. И так, таким образом держим плечи и пол параллельно. А, точнее, руки вот, эта часть. Не вот так, не вот так. Вот так. Оба. И мы будем делать вдох налево, выдох направо. И при каждом скручивании вы чуть-чуть вытягиваете позвоночник вперед. Ни в коем случае мы не делаем это с согнутым позвоночником. Ни в коем случае. И опять же, определите ваш темп. Угу. Я включу такое небольшое музыкальное сопровождение. Будет вам слышно или нет. Так, Окей. Okay. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох налево, выдох направо. делать это медленнее вы можете делать это зависит от э, вашего позвоночника то есть от вашей спины от состояния вашей спины если все окей вы делаете чуть быстрее если как бы чувствуете напряжение делайте медленно в своем темпе просто ощущайте ощущайте свое тело в момент упражнения В центре сделали вдох, вдохнули, растяните локти, локти тянем в разные стороны, держим дыхание, вытягиваем позвоночник вверх, и выдох, и расслабьтесь. Закройте глаза и почувствуйте свои ощущения. колени и пятки. Напоминаю, что если у вас, если вам сложно, вы можете подложить вот сюда подушечку и сесть на нее. Садимся ровно. Руки у нас держатся за колени, спина прямая. Мы будем делать вдох, грудь вперед, выдох назад. Мы делали то же самое в простой позе, теперь мы делаем это на коленях и пятках, то есть на прошлое занятие, Мы делаем вдох вперед, выдох назад, вдох вперед, выдох назад, назад слегка, чуть-чуть. Мы как бы не, не сильно скручиваемся, просто возвращаемся в обратное положение и слегка выгибаем позвоночник. И когда мы идем вперед, грудь у нас вперед и расширилась, мы вдохнули назад. Выдохнули полностью. И продолжаем. Я сейчас еще раз попробую включить. Продолжаем, продолжаем, дышим. Продолжаем, продолжаем. И будьте внутри себя. Вытянулись вверх позвоночником. И выдох. Вдох. Задержали дыхание. Вытянулись позвоночником вверх. Выдох. Последний раз. Вдох. Если у вас высоко подняты колени, вот в таком положении, чтобы не перегружать поясницу, тоже, опять же, сидите на подушечке, чтобы у вас ягодица, поясница была примерно наравне с коленями. Окей. И сейчас мы садимся ровно. Руки на колени. Обхватите ручками колени. И мы будем делать круги. Такие у нас идет средняя часть, живот. Круги в одну сторону. Держим при этом руками, они нас фиксируют. И продолжаем дыхание подстроиться под движение. Закройте глаза. И следуйте за собой, за своим телом. Держивайте дыхание. Самое главное это дышать. И настройтесь на свой ритм. Если сложно, делайте это медленно. У нас позвоночник как будто бы вот прощается. И теперь начинаем в другую сторону, медленно начинаем в другую сторону. То же самое движение в другую сторону. Еще немного. Делаем вдох, держим дыхание, выдох, снова вдох, задержите дыхание, вытянитесь позвоночником вверх. И выдох, и снова вдох, вытягиваемся вверх, и выдох, и сейчас еще сделаем такой небольшой массаж нашим внутренним органам, разомнем нижнюю часть спины, сделаем лягушку несколько раз, смотрите, пятки, Вместе носочки смотрят в разные стороны. Мы становимся вот таким образом. То есть пальчики становятся на коврик Не ставьте вот так, пожалуйста. Вы так повредите суставы. Только на подушечки. Спина прямая. И у нас... мы смотрим наверх. Да, когда сидим, лягушка у нас сидит сейчас. Смотрит наверх. Вдох. Вдохнули. С выдохом вниз. Смотрим вниз и поднимаемся. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не халтурим в этом упражнении. остались наверху задохом вдохнули поставьте ноги ровно и просто повисните просто повисните расслабьте руки расслабьте голову вы как как тряпичная кукла так просто верхняя часть тела повисает. как расслабляется поясница поставьте ручки вниз аккуратненько садимся на колени и пятки Сели на колени и пятки ручки правая сверху левая снизу можете положить их либо так либо так и закройте глаза Чувствуйте свои ощущения Угу. И сейчас садимся. И сделаем с вами крию, как я уже говорила, для того, чтобы убрать вот это все раздражение, злость, все, что накопилось. Попейте водички. Если у вас есть рядом, вы можете брать на занятие водичку. И периодически ну что сейчас будем дышать хорошенько мощно но опять же не переусердствуйте мы будем сидеть в простом положении руки вот так пальчики вот такое угу. вот мы складываем подошку вот так. Мы будем делать вот такое движение. Очень простое. Просто у нас руки вот. Домочки. Мы будем ими трясти. Одновременно с дыханием. И у нас будет дыхание, дыхание огня через рот. А, точнее, короткие выдохи через рот. Смотрите, как это будет. Мы выдыхаем. Если у вас вы сильно, чрезмерно делаете, у вас может закружиться голова. Слегка. Вы просто останавливайтесь, сделаете это медленнее. Но, пожалуйста, выберите свой темп и желательно не останавливаться. И, ну, в целом, если вы чувствуете, что голова кружится, Приостановились. Приостановились, пришли в себя. И оно короткое, очень легкое и очень хорошо освобождает. Окей. Сложили ручки и поехали. Ветем руками. Выдохи через рот. Супер-супер упражнение от злости, оно короткое. Давайте, не отвлекайтесь. Давайте дышим, дышим еще одну минутку. которые у вас скопились, До. дохнули, задержали дыхание, трясем руками, держим дыхание, трясем руками, Выдох, снова вдох, вдохнули, выдох, последний раз вдох, держим, тряси уморками, и выдох, расслабьтесь, ненадолго, ненадолго расслабьтесь. И постарайтесь не дышать сильно горлом, чтобы у вас не, не было такого. Не сдавливал здесь, не, не, не содрали, чтобы вы горло. Чувствуйте. Угу. Вторая часть ручки вот так. Мы будем делать вот такие движения к себе, к себе Так. Угу. И дышим точно так же. Поехали! Давайте дышим, дышим, делаем. Потому что если просто смотреть, сулость просто так не уйдет. Еще чуть-чуть последние двадцать секунд делаем хорошо. Держим и и почувствуйте себя, почувствуйте свои ощущения и Последняя часть. То же самое, что мы делали в первом упражнении. Сложите ладошки, Мы будем двигать руками и дышать. Угу. Давайте, я в вас верю. Давайте, давайте давайте делаем я не вижу вас но я знаю что вы делаете избавляемся все от злости от отражительности еще пару минут все что идет не по вашему плану выдыхайте выдыхайте все что накопилось если у вас близкие вдруг начали вас раздражать Средняя тридцать секунд. Расслабьтесь, почувствуйте свои ощущения. Закройте глаза и позвольте всему внутри вас сбалансироваться. Положите ручки левая, сначала левая, сверху правая, левая, сверху правая. Закройте глаза, чувствуйте себя. Да. И, выдох. И вытяните ножки, встряхните их хорошенько, разомните ноги, разомните их, сделайте массаж пальчиком, стопом, пройдитесь аккуратненько, сильно, но с любовью проходимся по нашему телу, ручки, плечи. Похлопайтесь. Хлопайте, погрузи. Давайте. Давайте. Открытой ладошкой слегка сильно не колотим себя. Мы себя любим. Давайте. Ощутимо, но дышим медленно хлопаем себя. Мы сейчас, знаете, как ковер вот хлопаем, да, вот эти все. Эмоции. И вот в области почек тоже слегка-слегка сильно себя не бьем. И в области пупка тоже здесь слегка, слегка. Угу. Вдохнули и выдохнули. И снова вдохните. Почувствуйте снова свои ощущения. Сейчас мы закроем класс, и я отвечу на ваш вопрос. Протирает ножки. Приложите ее к груди. Вдох. Выдох. Снова вдох. Снова. сегодняшнюю практику. И давайте я сейчас включу комментарии, если у кого-то появились вопросы. И напишите, как вы себя чувствуете, как ваше раздражение. А Мантру какую именно в конце? В конце мы "сад нам", "сад нам", длинный "сад", короткая "нам". Она, знаете, переводы они очень такие все разнятся, но ключевое это, что мое имя истина, мое имя правда некоторые переводят. А... Да, вы можете, конечно же, присоединяться и вместе со мной на классах мы поем, а, не поем, вибрируем, вибрируем, мантру немножко другое. В самом начале онг намо гуру намо три раза, а в конце мы поем сад нам. Вы можете найти на в сайте Кундалини Йоги там прям все по буквам все расписано. Спасибо большое. Кот выключает трансляцию, да, коты, они такие безобразники. Да, отлично, отлично, да. А, раздражение может появляться, это не значит, что мы сейчас сделали, и его вообще у нас никогда не будет, мы сейчас просто освободились. Возможно, у вас будет больше эмоций, может у кого-то будет что-то наоборот выходить. А, да, я сегодня не выключила звук, есть такое. В прошлый раз я выключала. А, по поводу силовых, смотрите, есть фитнес нагрузки, то есть тренировки по фитнесу, по зумба, еще, то есть очень много. Выбирайте силовые себе здесь. У меня есть, иногда я даю кри такие, ну, с физической нагрузкой. Иногда чуть меньше, но в любом случае я всегда даю медитации. Здесь большая направленность именно на медитации, на то, чтобы сохранять баланс. А, да, и если вы хотите вот именно такие, чтобы прям качать-качать, это к другим, здесь очень много классных фитнес-инструкторов, там, по зомби, по прочему. Для себя, то, что хотите. Вот. Я даю частично, но стараюсь все равно, у меня большой упор идет именно на медитацию. Это то, что мне дорого, это то, что позволяет. А... В моем Инстаграме, да, я выкладываю, я не все выкладываю, то есть у меня такой двух направленностей, там не так много йоги, но это большая часть моей жизни. И тем не менее, я периодически выкладываю там медитации короткие на три минуты. В том числе есть там тоже одна от злости на три минуты. Можете зайти посмотреть. Спасибо. Вы тоже прекрасные. Вы прекрасны. Я чувствую группу, когда мы делаем все вместе, когда идет групповая энергетика. Это очень здорово на самом деле. А, так, к вопросу, каждый ли я день? Нет, я по понедельникам и четвергам. Я понимаю, что на карантине можно уже потеряться в днях недели, но расписание Дегатлон поставляет смотрите его. да. Так, еще, может быть, у вас есть вопросы? Как у нас там времени? Да, уже заканчивать, скоро... Будет следующий тренер. Поэтому присоединяйтесь, занимайтесь, выбирайте то, что вам больше подходит, миксуйте, это, это очень здорово сейчас попробовать так много разных стилей, не выходя из дома. Ребят, спасибо вам большое за практику. По времени, да, смотрите, пожалуйста, расписание. У меня понедельник, четверг в 9 утра. Декатлон всегда выставляет расписание на день. Смотрите его. <соторит> Все с вами никак. Всем спасибо большое. Всех благодарю за сегодняшнюю практику. Если у вас еще будут вопросы, можете писать в аккаунт Декатлона, мне в аккаунт. Отвечу с удовольствием. Спасибо. Всего доброго. Всем хорошего дня.